Рейтинг Путина э, взлетал всякий раз во время военных кампаний. Первый раз это было в девяносто девятом году, когда абсолютно неизвестный э, никому чиновник, ставший действительно э, директором ФСБ, а потом исполняющим обязанности премьер-министра, mm -hmm. начал вторую чеченскую войну, заявив, что мы будем мочить террористов в сортире. Это... Mm -hmm. Вот эта вот агрессия и решительность чрезвычайно понравилась и импонировала людям. Рейтинг сразу взлетел. Все социальные показатели тогда настроения поднялись, хотя экономическая ситуация ничуть не улучшалась. Это первый был всплеск очень сильной популярности Путина. Собственно, он тогда и был признан. Вторая волна... И второй всплеск рейтинга это во время русско-грузинской войны летом 2008 года. Третья волна это э, аннексия Крыма, присоединение Крыма 2014 год. Это самая продолжительная кампания, он дольше всего держался, но потом тоже спадал. И, и теперь вот мы видим нынешний взлет. Вы говорите, что это э, наступательная война, а не оборонительная. Но пропаганда утверждает совершенно обратно, и люди это принимают, что люди, или как, как Путин говорит, нас вынудили, мы вынуждены защищаться превентивно от экспансии НАТО. Очень немногие понимают, что это агрессия, что это наступательная война, а не, а не защитная но все равно будут поддерживать, потому что, с одной стороны, ощущение беспомощности и невозможности влиять на политику властей, а с другой стороны, ну вот это вот компенсаторное такое чувство удовлетворения, мы э, вновь стали великими, потому что мы демонстрируем свою волю, свои интересы, э, и никто нам не, не указ. Люди понимают, что э, Россия нарушает нормы международного права, но в этих ситуациях идет оправдание Путина, потому что, по мнению абсолютного большинства, он действует правильно, защищая русских от угрозы вот, украинского фашизма.